Если здесь неудобно носить его, где находится локтевой сустав. Около локтя, да, либо да. Вот, повыше где-то здесь. То есть по каждый человек должен, как говорит Виктор Михайлович, немножечко соединиться. Ну, не то, что немножечко соединиться, а как бы создать единое целое с этой капсулой, с этим браслетом для того, чтобы сам браслет стал все-таки являться вот этим биорезонансным стабилизатором через биорезонанс, через, через клеточную структуру, вот то, о чем говорит Артур. Вот. И идея была, конечно, создание именно в виде браслета, так как наша компания Organic Production, мы уже давно сотрудничаем с Виктором Михайловичем совместно, и ну, я скажу, больше 10 лет, вы об этом все знаете. И у нас были уже пробы создавания такого рода браслетов. Мы там использовали больше принцип золотого сечения. И в субстрат не, не уходили особо. И как-то вот все это так на исследованиях и закончилось. И вот в лабораториях лежала наш так, наша такая идея, которую э, мы решили воплотить для компании Мэйджин People, да, Но уже... Да, довели до ума, исследовали. Мы два года занимались исследованием, потому что э, появились компоненты, которые смогли довести до ума, смогли помочь нам довести до ума наконец-то э, эту уникальную штуку. Вот. И все эти соединения как раз э, и сыграли ту роль. Вот сейчас Артур более подробно еще об этом расскажет. Я просто своими словами хочу сказать о том, что Идея появилась, Виктор Михайлович доработал ее, мы доработали этот субстрат, исследовали и действительно сравнительные анализы все показали, что действительно биоплазменное поле человека настолько усиливается, укрепляется, да, и мало того, что ну, не только вот укрепляется, оно еще как бы расширяется, и вот эта плотность его, вот, она становится все крепче и крепче, он становится не подвластным, под воздействием внешней какой-то среды, воздействуешь на него, то вот о чем Артур говорил, помимо того, что это в обществе общение какое-то, вы же понимаете, каждый человек имеет биоплазменное тело. Вот мы сидим с Артуром сейчас вот так вместе, друг от друга, и наши биоплазменные тела, они вот так соединились. Они, может быть, вот так соединились, а может быть, вот так соединились. Мы можем чувствовать комфортно себя рядом с человеком, можем не очень комфортно, потому что у каждого разная вот эта вот плотность и разное вокруг содержания, я бы так сказала, да, вот этого тела человека. То есть то, что мы вот физически, вот наши контуры, это же еще не совсем все. И вы же все уже об этом хорошо знаете и понимаете сейчас, это уже далеко не секрет. Так вот, вот этот субстрат, который мы вот здесь все-таки утвердили, да, он и способен в соединении с клеточной, ну, с телесной структурой, почему рекомендуется его носить к телу? Вы можете носить его либо так, либо на ноге, либо э, где-то на каких-то участках зоны, но ну, желательно, чтобы он был к телу. Главное, чтобы в этой зоне, то есть самой капсулы, ну, происходило соприкосновение с кожей, потому что биоплазменное тело, оно на несколько сантиметров от кожи находится. Для того, чтобы с ним эффективно взаимодействовать, я имею в виду, самая активная его часть находится непосредственно рядом с кожей. Mm -hmm. ну то есть рядом с телом человека. И чтобы прибор биорезонанс входил с телом, его необходимо вносить ну, прямо на кожу. Да, и придумали, почему именно форму браслета, потому что это самые удобные вот эти места. Вот если вы знаете по меридианам, по... Знания вот эти китайской медицины, да, э, э, э, это, <смех> акупунктуры, электропунктуры здесь проводимости, вот эти все они очень активные вот что касается от запястья до вот, чуть выше локтевого э, сустава также на ногах. Э, но, э, рекомендуется конечно больше носить на больше на руках, чем на ногах. Но на ногах тоже возможно и тоже много у нас людей пишут, которые стали носить на ногах, и им это очень нравится, они как будто чувствуют твердую свою ну, как бы землю под ногами. В общем, разного рода сообщения приходят. И мы благодарны людям за вот эту обратную связь и вам всем, потому что на самом деле это очень важно. Но теперь мы немножко углубимся в само, в само производство да, браслета. То есть капсула была создана... Вот На первый взгляд она очень похожа на как бы, капсулу, которая сделана для спортсменов. Да? Сейчас очень много модно носить, не знаю, как правильно они называются, эти тоже бенды, где время, там, шагомеры, все в виде браслета, все удобно. И капсула очень напоминает эту форму, мы действительно за образец как бы взяли эту форму, но мы не можем использовать форму этих спортивных капсул только потому, что, как выяснилось, что именно такая форма, она не подходила, ну, то есть в соединение с субстратом, она не давала того результата, который хотелось бы. И Виктор Михайлович заставил нас разработать, со все, соблюдая все градусы вот этих вот поворотов, да, даже крышку, даже внутренний размер, чтобы был такой, для определенного количества субстрата, да, чтобы соединение происходило на гладкой поверхности. А вот эти вот завороты, они были как бы в области над рукой. То есть важно понимать, что субстрат, о котором мы все время говорим, он работает, ну, как и сам по себе, но как капсула, она как контейнер, то есть она помогает его стабилизировать и как бы тоже является частью прибора. То есть форма не случайная, мы об этом хотим сказать. Знаете, сегодня я расскажу более подробно, что это такое за волшебный биоэлектричность субстрата, о которой мы с время говорим. Но ну, я немножко добавлю еще про форму, что у нас раньше в центрах стояли камеры биоэнергетической реабилитации. И камера как раз и выглядела вот так. То есть поверхность, на которую ложится человек, и сверху накрывается вот таким куполообразным... Крышкой. Крышкой, да, и внутри тоже она промазана субстратом, э, отражающими элементами, наночастицами, понимаете? Но такая камера есть не везде не во всех городах, и сделать ее максимально сложно, вы представляете, да, на 2 метра, это как кушетка, и вот с таким... И поэтому идея возникновения капсулы тоже взята не случайно, именно по этому принципу, что для человека, она, ты представьте, как будто человек лежит и накрыт этим. Так вот, она работает через ну, прикосновение. Да, то есть каждый раз, когда он соприкасается с COVID, мы показали, вот в этот момент сейчас происходит биорезонанс, то есть прибор с моей биоплазмы. Мы говорим все время, через руки это лучше делать, потому что выход биоплазмы наиболее активный и такой сконцентрированный находится у нас в руках, поэтому Многие люди, которые считают сильными энергетиками себя, они именно лечат через руки, потому что это места выпада энергии человека. И поэтому все рукопожатия, все прикосновения в человеческом обществе, как бы через руки происходит, что люди чувствуют энергетику друг друга непосредственно через прикосновение. Поэтому лучше всего браслет носить, конечно, на руках. Но можно менять зоны. По самочувствию, смотрите, если вам дискомфортно, понимаете, еще могут быть моменты, да, если вот, например, вы поносили, и вам немножко дискомфортно, то это может вполне быть, значит, его надо снять, может быть, немножечко поддержать отдельно. Для чего? Почему это происходит? Ну, дело в том, что у всех людей разные биополя, и стабилизация должна происходить тоже, логично, в разных местах индивидуально она происходит индивидуально у каждого человека абсолютно э, про э, и поэтому она может проходить и знаете как вот бывает да там начинаешь э, принимать какой-то препарат и начинается типа обострение, здесь это не как обострение это как переустановка то есть когда идет э, уплотнение и регуляция вот этого вот биоплазменного поля человека как, как говорит виктор Михайлович субъекта который носит браслет да, вот выравнивание субъекта когда начинается оно может быть дискомфортно вполне потому что может быть какие-то где были неровности или шероховатости возможно там уплотнилось именно в этой шероховатости чтобы ее немножечко расчистить человеку, начинает он как бы в своей оболочке, и он начинает немножко дискомфортно себя чувствовать. Это может выражаться там излишней сонливостью, да, или там, ну, например, какой-то усталостью, или понижение может быть, немножко артериального давления. Это все возможное, то есть если вы ощущаете, что это именно из-за того, что вы носите браслет, вы его откладываете, посмотрите, понаблюдайте за собой. И опять же снова носите, потому что то, что начинает выравниваться, ему для этого нужно время. И поэтому а, частое ношение браслета, многие вообще его не снимают. В нем можно как бы в души, а, в бассейн, он никак с водой, ну, легко взаимодействует с водой, то есть никаких моментов нарушения там внутренности не происходит, ничего. То есть. А, но если захотелось снять, то значит, сегодня вашему телу надо немножечко от него отдохнуть. То, пожалуйста, снимите на какое-то время и а, побудьте без него. Часто причиной того, что человек себя чувствует, ну, сильно угнетенным, или депрессия может возникнуть, либо какие-то навязчивые состояния нехорошие, это часто бывает связано с усталостью либо перегруженностью нервной системы. Вот. Поэтому то, что при ношении браслета вы испытываете какую-то сонливость, ну, хотите больше спать, чем обычно, это как раз-таки свидетельствует о том, что у вас в процессе, саморегуляции, процессы восстановления психо-биоплазмы, они начались, не надо этого пугаться, надо, наоборот, радоваться. То есть, возможно, что браслет, он даже выступая как психокорректор, он поможет изменить какие-то ваши привычки и сделать ваше здоровье, ну, вашу жизнь более полноценной. Такое тоже не исключено. Вот. Еще, наверное, немножко надо сказать про то, из чего сделано ну, сама капсула, сам браслет. Да, да, не вот... сама капсула, а я хотел сказать, сам браслет, то есть вот эта его часть, которая ну, образует браслет, одевается на кожу. Здесь используют специальный медицинский полиуретан, то есть он абсолютно безвредный для человеческого организма, не вызывает аллергии, раздражения кожи, очень удобный, мягкий, приятный на ощупь. Вот. И... И он также не мешает свойствам браслета, то есть понимаете, почему пластик так долго? Мы полгода искали пластик, опять же, как и для пирамидок. И он отличается от пластика, который пирамидки, потому что он немножко у него другие свойства, да, у него внутри другой субстрат. Да, и именно состав пластика вот, вот этого поливидтарда из которого сделана капсула, это специально разработано, чтобы не создавалась лишняя электропроводимость или там еще. Также точно браслет, они друг другом не спорят. Вот это все здесь, это кажется, что мы взяли там скопировали и э, просто сделали такой аксессуар. Нет, на самом деле это очень плодотворная работа такая. Вот я благодарю руководство компании Major People за то, что они слышат нас и и действительно можно было закупить там китайские обычные э, вот эти браслетики, формы, это было бы выгоднее, дешевле, но нет, мы зак сделали заказ нам, сделали специального состава, который мы указали, где должно было превышать э, каких-то элементах определенное количество, и э, проверили это все, и вот соединили, и когда вот, сейчас Артур об этом еще расскажет более подробно и профессионально, да, ну, вот, то есть ничего друг другу не мешает, все только работает на именно ту суть, которую мы сюда и заложили, на стабилизацию, на укрепление именно биоплазменного поля человека. Ну, давайте непосредственно, значит, что же находится в этой капсуле, что за волшебный такой э, биоэлектрический субстрат, мы его называем. На самом деле ничего сверхъестественного особого здесь нет. Дело в том, что, как и во многих других разработках Виктора Михайловича и Инющина, мы имеем дело со структуризацией. То есть в этом субстрате находятся специальные гетерогенные кристаллы, имеющие ну, многомерную структуру и кристаллическое наполнение. То есть с помощью специального оборудования в нашей лаборатории под руководством Виктора Михайловича Янюшина мы производим биополяризацию этих кристаллов. То есть придаем им особую структуру, которая, и дел... которая позволяет этим кристаллам, во-первых, взаимодействовать с клетками нашего организма, то есть способствует тому, что они могут образовывать биорезонансную связь с нашими клетками при непосредственное близком отношение на теле. А также туда записывается структура, вся необходимая информация, которая способствует стабилизации, укреплению и восстановлению биоплазменного тела человека. Когда Светлана говорила, что поле может увеличиться в размерах, дело не... она имела в виду, что мы не накачиваем как бы, наше поле ничем. Дело в том, что под воздействиями неблагоприятными окружающей среды других людей, каких-то космических явлений, все может привести к тому, что естественный объем, расстояние биоплазменного тела человека уменьшается. То есть сохраняя свою структуру, биоплазма уменьшается в объеме для того, чтобы себя поддерживать. И вот этот прибор, наш биостабилизатор, он способствует тому, что структура биоплазмы настолько восстанавливается, что она начинает занимать свой исходный объем. То есть мы не говорим о том, что мы наращиваем объемы биоплазмы человека, мы восстанавливаем ее до исходного состояния. это процесс на самом деле происходит в человеческом организме постоянно, самовосстановление, саморегуляция, психокоррекция. Но дело в том, что у нас в современном мире столько энтропийных факторов влияния на нас, которые разрушают структуру биополя, что организм сам по себе не всегда способен справляться. Если у человека есть возможность заниматься какими-то духовными практиками, йогой, то есть есть возможность у него находиться где-то постоянно одному, самосовершенствоваться, куда-то уходить в горы, то можно сказать, что в таком состоянии человек способен э, сам себя восстанавливать. Но, я так понимаю, у современного человека на это все нет времени. Поэтому у нас есть решение проблемы. Можно носить постоянно браслет на себе и постоянно способствовать самовосстановлению, то есть помогать своему организму. Вот. Да, и это всего лишь еще один еще один из способов для ближнего, скажем так, воздействия, стабилизации поля. То есть, браслет как ближнее воздействие, это вот как соприкосновение, да? но это один из способов саморегуляции, самовосстановления, самостоятельно исцеление, если хотите, да. И один из способов всех тех методов, которые мы предлагаем через компанию Imagine People, да, это и гидроплазма, это и абсолютная энергия и все продукты, которые существуют, они все направлены всего лишь на одно действие для – коррекции, для коррекции всех органов и систем за счет внутреннего потенциала организма, за счет внутренней составляющей. И, конечно, вот этот, когда мы внутрь принимаем ä, ä, Avatar for Life и «Абсолютную энергию», и джи и всю продукцию, да, мы делаем это изнутри на клеточном уровне. И это тоже выравнивает наше биоплазменное поле вы тоже уже об этом очень хорошо знаете и, и уже убедили, убедились сами, и нам пишите об этом, и спасибо вам за это. Ну, плюс еще вот такие инструменты, и хочу сказать, что это не последний инструмент, будут еще новинки очень скоро, да, и мы сейчас уже на пути к тому, чтобы выдать новые средства для того, чтобы укреплять, улучшать состояние здоровья, но не, не лечением, скажем так каких-то заболеваний, а именно самовосстановление. Это принцип, принцип вообще всей продукции, которая, которую предлагает Виктор Михайлович Нюшер. Принцип у него один. Как можно больше антиэнтропии для того, чтобы быть устойчивым к энтропии. Да? И очень часто задается такой вопрос. А что это? Браслет – это та же самая пирамидка? Вот хотим тоже на него ответить. Да, дело в том, что вот от пирамиды, вот, кстати, у нас не стоит одна. Ну, всегда стоит у нашего компьютера. Есть совсем другая технология, то есть совсем другая в компании, что принцип работы абсолютно другой. То есть в пирамиде имеется специальный, разработанный Виктором Михайловичем Инушиным, антиэнтропийный генератор, который с помощью. Биокомпонента в нем способствует очищению пространства от различных флуктуаций. Нейтрализация, да? Да, то есть от, избавляет окружающее пространство, ну, в зависимости от размера, от модификации пирамиды от двух с половиной до 5 до 30 метров вокруг себя. То есть в этом месте происходит нейтрализация энтропии, какой, ну, какой бы природы она не имела либо это техногенная, электромагнитная, солнечная, либо это выбросы геоплазмы из глубины Земли и так далее. То есть пирамида работает по принципу нейтрализации пространства. А этот наш браслет, он работает по другому принципу. То есть поляризованные гетерокристаллы, которые в нем находятся, они вступают во взаимодействие с, нашим, с нашей геоплазмой через явление биорезонанса. То есть эти кристаллы имеют схожую структуру с нашими клетками. За счет этого происходит явление бирезонанса. То есть когда две частоты накладываются друг на друга и друг друга усиливают, за счет этого и происходит самовосстановление биоплазмы, и она становится более устойчивой к внешним воздействиям. То есть можно сказать, что эффект наблюдается схожий, как и находясь рядом с пирамидой. Биополи человека быстрее восстанавливается и становится более устойчивым к внешним воздействиям. Так и здесь наблюдается похожий эффект. Но принцип действия приборов различен. То есть пирамида нейтрализует антиэнтропийные зоны, то есть нейтрализует okay. энтропийные зоны за счет создания антиэнтропийного пространства. А этот браслет, он способствует тому, что мы становимся более устойчивыми. К энтропии. Mm -hmm. Все такой принцип. То есть на самом деле можно их совмещать. То есть находиться в антиэнтропийной зоне, созданной с помощью пирамиды, иметь на себе браслет. Тогда эффект будет усиливаться, потому что в нашей биоплазме ну, нужно будет меньше сопротивляться внешнему воздействию, внешней энтропии, если мы находимся в чистой зоне. И браслет усилит ее регенерацию, восстановление. Так что можно совмещать друг другу, приборы не мешают. Но здесь важно сказать, что вот эта капсула, то есть главный, главная часть прибора, которая работает, важно понимать, что это целостный объект, то есть оно работает все вместе. То есть здесь и форма капсулы имеет значение, и наполнение капсулы. То есть если мы структурно разрушим, то есть вскроем капсулу, кристаллы могут нарушить свою целостность, свою структуру, могут перестать работать, либо начать работать неэффективно. Но если так произошло, что вот эта крышка может отпасть у прибора, в таком случае мы не рекомендуем там что-то разглядывать, потому что вы можете нарушить структурную целостность. Лучше всего просто закрыть крышку обратно и носить. Но вообще скрывание приборы, оно ну, скрывание капсулы, оно не приведет ни к чему хорошему. То есть для того, чтобы прибор работал, мы в лаборатории создаем специальные условия, где в условиях сильного давления, вакуума, все компоненты начинают работать друг с другом. То есть когда в эту капсулу помещаются кристаллы и субстрат диэлектритный, в этот момент как бы происходит вся магия, то есть… Э, ну, не магия, вот. а то ты сейчас наговоришь, нет, конечно же, не магия, и как ну. многие говорят, это мистика. Нет, конечно же, это не мистика, скажу опять имею... словами Виктора Михайловича, это физика. Э, ну, вот. я это и имел в виду. Магия от ученого не звучит. Дело в том, что происходит самый главный момент производства в специальных условиях, когда все компоненты прибора начинают работать. То есть это как первый запуск прибора. И потом сюда внедряться, то есть что-то вскрывать, разглядывать, колорять, это может привести к полной поломке и нестабильности активных компонентов прибора. И это ты очень плавненько подошел к моменту о самом задаваемом вопросе, да, о качестве. То есть почему-то этот вопрос задают как о качестве. Да, плохое Качество крышки отпадает и все прочее. Но поверьте, вот я сейчас при вас 3-4 раза вытаскиваю браслет, капсулу из браслета, также ее втаскиваю разным хаотичным способом, да, не предусмотренным никак. Но ну, не выпадает у меня эта крышка, но ну, никаким образом. Сегодня, чтобы вскрыть капсулу, да, и этот, мне пришлось воспользоваться ножом и сломать, у меня сломалась крышка. То есть, прежде чем отдать продукцию в компанию, мы действительно, мы используем клей внутри, помимо защелки, на которую крышечка садится, да, мы используем клей, опять же, который не мешает структуре, структуре, самого, и, структуре и составляющей самого субстрата. Да. Мы ее проклеиваем, я не знаю каким образом, зачем их вскрывать и ковырять, но если это происходит, у нас к вам одна большая просьба, вы, пожалуйста, крышечку просто на место поставьте, вставьте ее в браслет. В браслете специально создана такая, видно же, вот, специальная такая как резьба небольшая, да, которая удерживает крышку с капсулой. Если вы не будете туда-сюда ее дергать, я, я не думаю, что... Но я вот, вот, вот сколько при вас кручу, верчу, не, получ, не получается, она у меня не падает. Вот с... Достаточно сильные... Усилия приложить, чтобы ее вскрыть, то есть просто так и его не вытащишь. Нам вот пришлось до видео мы хотели показать, просто как будет выглядеть скрытая крышка, то есть скрытая капсула. Нам пришлось ножом ее долго ковырять, и в итоге у нас еще вот эта крышечка сломалась. сломалась понимаете, то есть я очень прошу вас не ковырять их. Таким образом вы все равно нарушаете целостность. Того что, того, что создал, в принципе, Виктор Михайлович Мюшин, да, своей вот этой, своей технологией, да, которая, вот там и вакуум, там и обработка, там и поляризация идет, и все. Но если вдруг так случилось, ну всякое может быть, ну, наверное, давление у человека такое, да, что выдавило, может быть, Ну, такое тоже возможно, да, соединение произошло внутреннего субстрата с, с давлением вот этого более человека, ну возможно, вот я виктор михайлович по всякому спрашивала, говорю, и так, и так, но как она может вылететь? Потому что на самом деле на моих глазах пирамидка разлеталась близко, это я наблюдала и видела, и тоже. Но с чего вдруг? С чего? Я все время задавала ему эти вопросы, и он это очень э, доступно объяснял. Да? мы обязательно также зададим ему еще раз этот вопрос, но возможно выдавила давление, эту крышку, но если не, не нарушился сам субстрат, вот этот, да, никак он, не надо его ковырять, не надо проверять, что там есть, вы все равно ничего не поймете. Это понимает только Виктор М. Вы не поймете, что здесь находится. Вам это будет казаться мистикой, бредом, всем чем угодно, но это работает, это показывают приборы, и это действительно очень многокомпонентные, очень много компонентов, как органических, так и неорганических. Да, если людям так интересно, что находится, вот, давайте покажем. Вот даже я сейчас закрыла, видите, крышечку. То есть вот биоэлектридный субстрат выглядит просто вот, как такая черная масса. То есть все кристаллы здесь находятся, структурные гетерогены, вы сможете их разглядеть, пощупать. То есть поэтому называется биоликтетным субстратом. То есть кристаллы специально обработаны с помощью метода биополяризации. То есть, ну, по сути, смотреть не на что. Да, это и просто вам... Черная масса для вас будет выглядеть как черная масса. Да, также точно, как и для всех выглядит, если там разбирали пирамидку, нам говорили, о, вот цемент, всякое было. Цемент туда наложили, что-то еще туда наложили, гребит, скрипит, еще что-то, да, оставят, проверяют приборами, работают. Да, то есть э, мистика, нет, физика, говорит Виктор Михайлович. Здесь то же самое. Помимо субстрата, там есть еще антенны, которые сделаны. Э, тут также принцип золотого сечения соблюден. Плюс э, электромагнитные э, моменты тоже соблюдены. Понимаете? То есть, пожалуйста, одна огромнейшая просьба. Не надо рассматривать. Но если вы рассматриваете, покупайте новый браслет. Если вам интересно его поковырять, посмотреть, повторить это невозможно, потому что дозы, микродозы, органических и неорганических соединений распознать все равно невозможно, даже если сделаете большой химический анализ. Вы не сможете понять, потому что та технология, которая есть у Виктора Михайловича, она ну, на сегодняшний день неповторима. И мы не все не имеем аналогов, и неповторима также производство гидроплазмы также абсолютной энергии, всех продуктов ее повторить невозможно. Все, все технологии патентуются, это не быстрые, конечно, моменты, но все равно все происходит, поэтому показать мы вам показали. И по поводу качества хочу сказать, что мы стараемся соблюдать все, все что качество. Вот, вот я опять же еще раз говорю, я при вас несколько раз вот я вскрываю, Вставляю, скрываю, вставляю, специально его крутила. Еще до этого вебинара мы пытаемся, как только приходит сообщение, что опять упала крышка, мы пытаемся ее ковырять. Но вот сегодня мы прибегли к ножу, чтобы вскрыть. Не знаю, как это происходит. Еще раз буду задавать Виктору Михайловичу вопрос. Но при случае просто отпавшейся крышки, да, ее достаточно обратно туда вернуть. Здесь еще важен такой момент, что срок годности мы указываем как двадцать лет. Срок годности, Артур, мы указываем сейчас год, и я хочу об этом сказать, ты путаешь с пирамидкой, пирамидку мы указываем 20 лет, мы готовы указать на браслет срок годности до 20 лет, в зависимости от субстрата, и э, делаем это, но мы год, как его, у нас почему, вот это следующий вопрос, который мы хотели, хотела я обсудить, да, и он есть в вопросе. можно ли носить больше, чем год, можно и нужно. Почему? Потому что год мы, когда выдали компанию, год уже он проявлял свою стабильность для, для биоплазменного поля человека на исследованиях, на всех. Да? Сейчас уже прошло полтора года, уже полтора года он не то что продолжает то же самое делает, и еще почему-то свойства усилилось. То есть вот этот вот, ну, вернее, не почему там, это все обосновано. Вот. Но чтобы доказать что это 20 лет нам нужно чтобы прошло еще хотя бы 19 лет поэтому мы каждый год будем подтверждать на два года гарантии три года гарантии потому что исследованием всего год, но уже полтора. И на сегодняшний день этот образец у нас находит, ну, образцы вот этого субстрата находятся в лабораториях, которые мало того, что удерживаются, еще усиливаются. Как и все продукты у Виктора Михайловича, то есть чем дольше, как та же гидроплазма, да, в чем дольше стоит, тем лучше становится. Как у пирамидки, чем дольше стоит, тем лучше становится, да. Виктор Михайлович. В этом его уникальность. Виктор Михайлович прогнозирует, что 20 лет прибор точно будет работать. Я о сроках заговорил, потому что после вскрытия прибора, либо если у вас крышка отпадет, то опять же, его срок годности может уменьшиться за счет того, что туда попал воздух, за счет того, что вы растрясли, за счет того, что целостность капсулы была нарушена. Так что это еще один довод в пользу того, что не нужно вскрывать капсулу. Да, пожалуйста, не делайте этого. Если это произошло как-то случайно, значит, ну, ну, наверное, это действительно какая-то мистика происходящая, да, которая и говорит о том, что, ну, наверное, такое у вас биоплазменное поле сильное, что оно смогло вытолкнуть. Я тут руками мне тяжело. Ну, наверное, так выталкивает и выбрасывает эту капсулу. Но возможно. Ничего пока не могу сказать более конкретного спрошу у Виктора Михайловича еще раз, и э, мы либо напишем это, либо это видео выставим, вот. Э, но э, знаете, что если вдруг так произошло и крышка вдруг отвалилась, ну всякое возможно, может ну, при доставке там, да там, ну, может быть э, при заморозке там что-то произошло, я не знаю, как говорят некоторые, там вот не дерево был... расширяется, сужается, возможно. Я, я бы сказал, что приношение человек не всегда замечает, как он прикасается различными объектами, то есть я думаю, тут сила трения еще имеет значение. Вот. Либо yeah. еще такие случаи бывают, здесь используется медицинский полиуретан, он способен при экстремальных температурных нагрузках немножко менять свой объем, то есть если э, ну, изделие из медицинского полиуретана держать на сильной жаре до 54 градусов, то он способен становится более мягче, если его потом охладить да, температурой 10 градусов или меньше, то он может дать трещины, так как ну, с ним начнут начнет что-то происходить. Может такой эффект есть. Но опять же, все зависит от того, как, насколько вы бережно относитесь к своему здоровью и к приборам, которые используете для поддержания своей биоплазмы. Так вот что. Думаю, все зависит от глаз. Да, просто мы среди наших испытуемых образцов, у нас и дети носят, и на плавание ходят, и боксом занимаются, и КВТ занимаются, и разного рода сп спортивные. То есть э, мы же, э, у нас очень много образцов, которые мы используем на, в ближайшем своем окружении. Да? И вот, честно говоря, случаи, вот только вижу в почте, в письмах, что что-то сломалось, что-то разрушилось, многие вообще прислали, ну кто-то один раз прислал, что а, пустая, но ну, не может такого быть, капсулы сегодня делаются вручную а, под особым контролем, а, в особой технологии, то есть в определенном кабинете, то есть невозможно закрыть пустую капсулу, так как они, это не, это не производственный процесс, как, например, ну вот розлив, допустим, сегодня уже осуществляется автоматически, да, то есть и, а, а, допустим, той же абсолютной энергии или ватерфулайф. То есть технологический процесс так выстроен, что в любом случае, там, диэлектрический субстрат, находится в капсуле в момент закрытия. Да, это его не невозможно человек не может не увидеть. Человек, который закрывает специально, там обученный человек стоит, который закрывает эту капсулу, он не может не закр закрыть пустую капсулу, ну просто даже... Что он там да, следить по да, вакууму, да, ваку по Конечно, давление, прежде так, чем капсулу да, закрыть, она выстаивает определенное время, также в камерах специальных, изготовленных для этих капсул, да, в которых этот субстрат набирает ту самую силу, ту самую... Но соединение вот это правильное происходит. Также точно мы каждый раз его проверяем, и закрываем уже только в конце. После этого еще выдерживаем какое-то время в камерах и после только этого проверяя на приборах их стабилизацию, но ну, их стабильность. Мы отдаем их компанию, поэтому огромное просто. Но если так произошло, что крышка все-таки отпала, я не знаю, у нас какими-то, я говорю, климатическими словами, заморозилась, еще что-то, потом тут пластик там действительно, это, просто закройте ее, сольте в браслет. Браслет создан именно так, что он очень плотно держит эту капсулу, очень плотно. Вот. Поэтому э, очень сложно так, чтобы она просто так выпадала. Вот, поэтому, пожалуйста, не проверяйте, вы этим самым рушите внутреннюю составляющую. Следующий вопрос есть, можно э, каким верхом или низом можно носить. Но понимаете, это опять же вопрос под, подойдет сейчас к тому же качеству. Можно носить любой стороны, хоть этой, хоть этой. Она воздействует что так, что так. Но браслет сделан именно под... Э, вложение капсулы именно вот так, если вы вот так начнете его вкладывать, чтобы нижней стороной носить, да, то естественно и сама, ну вот у меня даже не очень это получается, и сама капсула будет ложиться, не, ну скажем так, некорректно, хотя в принципе вот, легла, да, Слава показываете, это неправильное отношение, мы не рекомендуем такое. А на самом деле это спорный вопрос, да, вот и мы с тобой спорим, и с Виктором Михайловичем спорим. Он говорит, есть люди, которым вот так комфортнее, вот они так ощущают. И то есть запрета на это? Нет, он об этом тоже говорит. Единственное, что опять же вернемся к тому, что можете носить на запястье, либо чуть выше, либо выше, даже можно у кого хватает браслета носить выше этого локтевого сустава, конечно, разработано, было и сделано для ношения вот именно таким образом, вниз полукругом, вверх прямым. Но если вам комфортнее, вы же индивидуально для себя все подбираете, если вам комфортнее, носите и так, то есть в любом случае свою функцию он при этом все равно выполняет. Да, конечно. Вот. Сейчас тут у нас есть вопросы еще. Можно носить браслет больше, чем год. Да, ответили на этот вопрос, можно и нужно. Как только если вдруг что-то произойдет с нашими испытуемыми образцами и срок годности, мы посчитаем нужным объявить о том, что срок годности закончился, мы это сделаем обязательно. Поверьте, наша задача не просто. Ну, как распространять. Наша задача действительно как можно больше людей улучшить состояние вот этого биоплазменного поля человека. Виктор Михайлович, это вообще идеология у него идет очень давно, вы знаете, в полигонов что чем больше людей станет крепче в биоплазменном поле, да, тем больше, тем скрепче станет само человечество, и тем меньше будет всяких и войн, и разруб, и тех же взрывов, и э, всего того, что называется энтропией, да, хаоса. Вот, поэтому это основная задача. И если мы действительно посчитаем, что срок годности уже все, браслет вдруг, капсула перестала работать на тех образцах, которые изначально стоят, вы же понимаете, что вот мы, например, делаем генераторы, да, и мы с Виктором Михайловичем более 12 лет общаемся. Но у Виктора Михайловича есть генераторы, которые стоят больше 20 лет. И когда он его туда ставил, он записал, там, допустим, этот биогенератор давал, там, например, там, ну, 10-20 милливольт. Именно биогенератор без всякого электрического. После 25 лет от того, как он стоял, мы вот недавно вскрывали и смотрели на это как на чудо 270 вольт вот этих стал давать генератор. Он просто в анабиозе стоял больше 25 лет, представляете? То есть поэтому мы с уверенностью говорим, что все субстракты, которые делает Виктор науч они чем дольше стоят, тем лучше становится опять есть... же, мы это не просто говорим, мы это регулярно проверяем. Проверяем, да. Поэтому с браслетами у нас еще идет э, до сих пор проверка. Так, на внешней стороне руки или на внутренней тоже смотрите сами, но лучше, конечно, вообще, вот вообще как разрабатывали, носить лучше вот так. Но опять же, что у вас есть индивидуальные особенности, либо вы чувствуете... Да, чувствуете. но если вам нравится носить вот так и вам так более комфортно, да, то, пожалуйста, смотрите, как вам комфортнее. Если вам так комфортнее, значит, у вас именно здесь проходит. Эм, как сказать, чувствительность к той коррекции, которую несет этот браслет. Так, сейчас пойдем по вопросам. Насчет надписью к телу или надписью наоборот, мы сказали, срок годности на год, что это значит, объяснили. Так, можно сейчас Сбрасывается. Так. Можно носить больше, чем год, чем чистить. Белый загрязнился. Можете это полиуретан. Вы можете его мы чем хотите, любым средством. Да, но. Сильную химию, как бы любым щелочным, но хозяйственным мылом попробуйте, он хорошо отмывается хозяйственным мылом, то есть меньше такой сильной, селективной такой химии. Если сломался браслет, производитель пишите на компанию, на замену или на приобретение. Ну, что именно сломалось, чья какая причина поломки, то есть, это все надо прояснять, выяснять в индивидуальном характере. Так, сейчас, Скачу. Срок годности исчисляется со дня производства или дня, когда отдел на руку? Смотрите, конечно же, мы срок годности он, этого субстрата, вы поймите, тут этот вопрос, он такой, можно сказать, ну, неоднозначный будет ответ. Почему? Потому что субстрат, сам субстрат, прежде чем попасть в браслет, ему уже как минимум полгода. Да, То есть сначала делается субстрат, сначала он как рождается, да, выстаивается, выдерживается, потом он соединяется с капсулой. Поэтому э, срок годности тут можно, э, не знаю, как правильно его даже назвать, считать, потому что ему уже больше, чем один год. Нет, дело в том, что то, как мы его оцениваем, там уже все погрешности учтены, поэтому можно сказать, что с той даты, когда стоит на коробке производства, у этого времени идет отчет. То есть мы уже туда вложили вот эти все времена. Но я бы так ответить. Да. И еще важно понимать, что прибор сам по себе не работает, ему надо непосредственно вступить в контакт с человеческим организмом. То есть как только капсула соприкасается с кожей, происходит биорезонанс, прибор начинает работать. Включается, да. То есть, да. есть можно сказать, что именно в этот момент начинается пробег прибора. До этого момента мы его просто проверяем, как он работает, эффективен или нет, и так далее. Ну, то есть обычные тесты на работоспособность, а уже непосредственно пробег, скажем так, прибора начинается при после первого контакта вашего с прибором. Так что здесь можно, если учитывать, что вы будете браслет снимать, например, на ночь, либо в какие-то моменты его не носить, то вы тем самым просто продлеваете его срок годности. Ну, как-то так. Да, и как всегда говорит Виктор Михайлович, что э, браслету, так же, как и пирамидских, нужно взаимодействие, с, вот то, что сейчас сказал Артур, да, как минимум дня три браслет в эти три дня начинает с вами ну, взаимодействовать. То есть трое э, суток — это нормальное э, такое время для того, чтобы тело, плазменное тело и вот эти кристаллизации, которые здесь присутствуют, соединились во единое целое и начали. Работать совместно. А, дальше. В каком городе изготавливают браслеты? Смотрите, сам субстрат делаем мы здесь в Алмате, в лаборатории Виктора Михайловича Мушина. То есть под его руководством, под его присмотром, под его контролем тотальным, потому что эти вещи без, да, без его утверждения не выходят на рынок. Там, сама форма заказана, в, я не знаю точно где, это нам привезли, но мы ее проверяли. Вот этот вот полиуретан, мы проверяли его, я говорю, мы давали техническое задание для руководства компании, они изготавливали, я, честно говоря, не уточняла, но если это важно, уточню, пластик делается также у нас в Казахстане соединение пластика задания давали мы, то есть Виктор Михайлович. Отстал, там интересный вопрос, что... Сейчас я дойду по порядочку. Сейчас. Единственные, вот кто получил браслеты в подарок на семинаре, вот тогда в июне, когда был форум у компании, вот те браслеты, они были сделаны как опытный образец, и как для, он, они были как подарок, розданным партнерам, да, вот, они а, действительно могли там, это была самая первая такая опытная партия, они действительно могли там крышки скрываться и еще что-то, но мы все это объясняли э, всем присутствующим, поэтому, вот, но сейчас то, что уже поступает продажа продаж, то, что, скажем так, покупается уже, соблюдаются все, все технические правила, скажем так. Так, вопросы прыгают поэтому У сына... Это еще можно заклеить крышку, можно суперклеем, мне легко открывается. Да, можно попробовать, ну, можно заклеить суперклеем, только, пожалуйста, клей положите, чтобы не соединился с субстратом. Клей положите на краешек самого вот этого бортика. Вот, положите клей, заклейте, и да, суперклей возможно, он тоже проверяли, так как нам уже был возврат один, мы смотрели, тоже после клея человек вернул, мы проводили вот эту экспертизу э, небольшую, суперклей, вот этот китайский обычный суперклей, никак не портит действие субстрата. А у сына 18 лет, цветела крышка, можно ли заказать крышку? Вы знаете, на самом деле, как комплектующие мы не рассматривали нашу да, продукцию? что там, если крышка отпала, то целостность уже нарушена. То есть, как я еще раз повторю, здесь в капсуле имеет значение не наличие компонентов, а их синергия, то есть их работа вместе. То есть технологический процесс так построен, что во время закрытия крышки происходит герметизация корпуса и активизация внутренних компонентов. Поэтому, если мы по частям пришлем вам весь браслет, то собрав его, вы не сможете повторить технологический процесс, как в нашей лаборатории, и мы не сможем гарантировать, что прибор будет корректно и эффективно работать. Поэтому здесь вопрос не в том, что заменить вам крышку или нет, а... лучше заменить уже сам браслет. Вот здесь... Надо рассматривать это как единое целое. И вот здесь вопрос. Я не козыряла капсулу, просто она выпала в дороге вместе с содержимым. Мне выдали новую. И у второй отпала крышка. Я приклеила ее, она опять отлетела. Вот я держу ее в руках, не ношу враслет, боюсь опять потерять. Пишет Татьяна Золотарева. Татьяна, напишите, пожалуйста, на почту, которая вот есть для вопросов акцентируйте внимание на себе мы рассмотрим мы, возможно вас индивидуально, потому что ну, на самом деле поверьте ну, сложно в это поверить, давайте поговорим с вами индивидуально попробуем прояснить в чем у вас причина. Вот. дальше у меня капсула получила ее на форуме, а браслет до сих пор не пришел мне пришлось купить спортивных товаров. Как получить браслет? Григорьева написано. Напишите, пожалуйста, тоже на эту почту, и я перешлю это руководству компании. Они всем, кто был на форуме, должны были выслать подарочные браслеты от компании. Если браслет работает снаружи, гармонизируя работу клеток, а известно, что физически план – лишь результат нарушения ментального, то как можно исцелиться только снаружи? Но вот мы об этом уже сказали, да, что не только снаружи, именно изнутри мы стараемся корректироваться всеми продуктами, которые у нас есть. А вы видите, здесь, опять же, не совсем корректное понимание у вас по ментального состояния человека. Немножко не так работает? Но как бы мы объясняли и можем сейчас повторить, что организм человека надо рассматривать как целостную, неделимую систему. Любое нарушение психоэмоциональное, соматическое, то есть на клеточном уровне, либо биоплазменное, то есть энергетическое, оно не может происходить у одной системы. То есть если у человека начинают психоэмоциональные проблемы, вы можете быть уверены, что у него и на соматическом уровне, на уровне клеток, и на энергетическом уровне тоже есть проблемы. Просто, как говорится, рвется там, где тонко. То есть тот уровень, который на данный момент более подвержен негативному воздействию, там и происходит. Ну, это как симптом того, что в организме есть проблемы. И здесь важно понимать, что работает только на клеточном уровне, то есть принимая лекарства мы не сможем эффективно помочь организму. Работая чисто с психологией, то есть занимаясь различными э, саморазвитием, йогой, мы тоже вряд ли сможем э, ну, конкретно и полностью помочь. Только работая с биоплазменным э, телом человека, можно помочь всему организму. Но здесь дело в том, что э, любая работа биорезонанса с биоплазмой человека — она способствует запуску процесса самовосстановления. То есть, по сути, наша задача — это просто ускорить процесс самовосстановления организма. Так что здесь вот немножко вот это понимание ну, как бы надо включить, чтобы понять, что браслет работает не, ну, не столько на одном уровне, не столько точечно, и не только при внешнем воздействии. Он работает в комплексе, то есть он взаимодействует с биоплазмой человека и запускает процессы самовосстановления, А там уже по уровням идет. И на клеточном уровне восстановления, психоэмоциональная коррекция, ну и биоплазменное самоустановление. Сейчас тут очень много вопросов о том, что, ну, одинаковых вопросов о том, что можно ли во-первых, первый вопрос, взаимодействует ли браслет с водой? Да, взаимодействует легко, то есть никаких проблем нет, если он взаимодействует с водой. Его свойства от этого никак не меняются. Это мы проверяли. Второй момент, можно ли передавать, носит один человек и передавать другому, либо сыну, либо кому-то родственнику, либо даже не родственнику, вы знаете, он универсальный, он сделан на универсальный. То есть он, когда соединяется, э, резонанс, вот этот вот биорезонанс, о которой сегодня все время говорил, он соединяется с биоплазменным полем человека, потому что у каждого человека поле тоже есть свой биорезонанс. И он универсальный, его можно передавать. Как бы Виктор Михайлович говорит, что лучше, наверное, не надо этого делать, но передавать можно. Но вы помните, что соединение идет от двух до трех суток. То есть, чтобы браслет начал соединяться, включил биорезонанс другого биоплазменного поля, нежели того, с которым он уже привык взаимодействовать, его внутренняя составляющая, то нужно какое-то время, отсуток. Доктор. То есть при возникновении биорезонанса требуется время адаптации. Но я бы сказал, это не браслет адаптируется, это наш организм адаптируется под новые условия работы. Потому что ну, мы постоянно находимся в условиях психоэмоциональной нагрузки, энергетических нагрузок, и организм привыкает, что он сам совсем борется. Когда он взаимодействует с браслетом, в этот момент организм, должен какое-то время ему нужно на принятие помощи, скажем так. Потому что ну, организм ко всему адаптируется, он привыкает сам бороться против окружающей среды, он ну, не сразу принимает помощь. Но поэтому если один браслет будет носить несколько человек, то все время вот этот период адаптации будет. То есть вы будете тратить чуть больше времени, чем если бы у каждого члена семьи, которому необходим браслет, был свой индивидуальный браслет. Угу. все просто и вот этот вопрос, при занятии баскетболом все не разрешают надевать на руки что-либо вы понимаете, я согласна с тренерами, которые не разрешают вы поймите, что это же на руке он может и мячом попасть это могут быть механические воздействия на тело человека, зачем? Ваш сын или ребенок, или кто занимается спортом, особенно контактным, да, с мячом или с чем-то, даже тут на ногу тоже не рекомендуется, вот я вижу, там, люди рекомендуют, надевайте на ногу, при занятиях спортом, таким активным, где есть взаимодействие с мячом или с чем-то еще, да контакты есть, не надо, это могут быть механические повреждения. Мяч попал, он все-таки пластиковый, мало ли, хрупкость какая-то еще. Уделье бега может застежка расстегнуть, Вот, поэтому то, что носит он его до тренировки и после тренировки, он уже как бы накапливает ресурс своего биоплазменного поля, понимаете? И его абсолютно можно снимать. И Но во время плазмы... я понял, в чем вопрос. Бессленно люди боятся, что... Каждый раз, снимая браслет, мы вот это время адаптации опять продлеваем. Нет, вопрос же стоял до этого как что, Когда разные люди используют, то получается, что с каждым человеком прибор индивидуально взаимодействует. И когда прибор побыл у другого человека, когда вы его пытаетесь обидеть на себя, вот этот период, он и возникает, когда вы заново адаптируется под прибор. То есть при длительном неношении браслета либо когда вы передаете его другому лицу, тогда вот этот период возникает. А если вы регулярно носите в течение месяца, например, либо там нескольких недель браслет, не сняли его на час, на два, на три, на пять часов, либо на ночь, либо вот на занятии активным спортом, там, баскетболом, когда вы одеваете браслет обратно, организм уже помнит, что он с ним работал. И период адаптации ну, долго не будет происходить, в течение нескольких минут. Ну, то есть, как я говорил, организм уже привыкнет получать помощь от браслета. И он сразу с ним начнет взаимодействовать. Не придется длительно ожидать. Наверное, вот поэтому задают такие вопросы, что типа снимаю браслет, и что теперь данного вот вопроса? Нет, уже нет, это оно, уже у вас на каждый. Вот вы носите браслет и накапливаете этот ресурс и снимая его на какое то периодичное какое-то время, он никуда не растрачивается так, как, например, если вообще, например, не, не пользоваться такими средствами. Поэтому а, тренировки просто снимайте, опять же, чтобы оградить вашего ребенка от лишних механических повреждений. А, Дальше. Есть такие вопросы, достаточно административные. Можно ли наладить поставку запасных браслетов или крышек? Давайте я этот вопрос подниму с руководством компании, и на их консультационном совете мы решим этот вопрос, и обязательно будет дан ответ на это, потому что мы, честно говоря, как комплектующие не рассматривали. Но раз появляется спрос, давайте будем думать, какое мы можем дать предложение. Уважаемый. Uh... Выпадает из браслета сама капсула, каким клеем можно приклеить капсулу к браслету. Такой задачи не стояла именно приклеить капсулу к браслету, потому что э, кто-то меняет э, сам браслет, кому-то нравится там, другой цвет, да, или меняют цвет, но ну, кто-то еще и цветотерапию при этом использует. Поэтому такой задачи не стояла, но я не знаю. Э, я вам говорю, вот суперклей попробуйте, потому что суперклей мы точно проверяли. Вот этот обычный китайский суперклей, он никак не нарушает действия субстрата. Да? Ну, да потому важно. что в этом клее там нет какого-то такого... Там важно немножко другое, что любое вещество, которое мы на себе носим, если оно непосредственно соприкасается с кожей, это может вызывать какие-то реакции. Например, суперклей, если вы его сильно размажете по поверхности, ну, например, он немножко протечет вот здесь, и засохнет, и все время будет с вашей кожей взаимодействовать, это может привести к раздражению кожи, если у вас повышенная чувствительность компонента китайского суперклея. Так что здесь все да, зависит от того, насколько вы аккуратно приклеите. Только этот момент противопоказано, потому что действительно это химия такая, достаточно серьезная. но если вы аккуратно сможете это сделать внутри, и вам это важно сделать, то пробуйте, на субстрат это никак не влияет. Вот вопрос, он уже задавался один раз, можно ли носить капсулу на шее или как кулон. Виктор Михайлович не рекомендует носить вот на этих местах. Вот, например, я даже ношу крест да, там с, с образом, и он всегда на меня ругается, убери. Вот, он не, не, не рекомендует вот это место вообще с чем-то соединять. Поэтому лучше его носить на вот этих объясни, почему. Я знаю, что у тебя есть ответы на этот вопрос. Я что я говорю, что выходы биоплазмы наиболее активны, находятся в конечности, в самом активном руках. То есть, если при специальной э, спектрографии делать снимки ауры человека, то можно увидеть, ну, ауры, наверное, не совсем, сказать, но выходы биоплазмы из организма человека, то наиболее активная зоны будет являться Зона рук. То есть, э, эту руку лучше покажу. То есть, вот эта часть руки, это наиболее активная часть биоплазы человеческого организма. Ну, так от природы пошло, и я об этом, про прикосновение, про лодой, пять э, минут просветил в начале нашего ролика. Так что рекомендуется тут носить. К тому же, если носить в виде кулона, то надо понимать, что капсула, она будет э, не все время находиться непосредственно ну, правильной стороной. То есть, когда возникает биорезонанс, необходимо, чтобы вот этот контакт был закреплен. А если мы носим как кулон, то он будет постоянно отсоединяться, то есть трястись, переворачиваться. И Да, и постоянно рассинхронизация будет происходить прибора э, с биоплазмой. Это не страшно, это не так плохо и не критично, но опять же, зачем? Зачем лишний раз растрясать биоплазму? С чем вот это делать? Лучше плотно носить, чтобы плотно э, активная зона нашей кожи соприкасалась с активной зоной наследия. Сколько времени работает в организме накопленная энергия, если не носишь браслет? Речь, а вот немножко, немножечко неправильное понимание, не энергия накапливается. Нет. Пожалуйста, вникните. Еще раз, Артур, повтори, что происходит? Прибор стабилизирует работу нашей биоплазмы. То есть, всей структуры организма, которая способствует самовосстановлению. И если даже говорить о накоплении какой-то энергии, то это связано не с тем, что прибор что-то привносит, а что при восстановлении биоплазменного тела организма происходит накопление естественной энергии, например, от питания, от потребления воды, жидкости. То есть, ну... Вопрос, вы здесь не происходит накопление, накопление энергии. Пожалуйста, пересмотрите главное, понимание. Прибор работает на то, чтобы запустить процессы самовосстановления, саморегуляции в организме. И именно этот ресурс создается. Именно этот ресурс. Если вы перестаете прибором пользоваться, то здесь нет такого, что типа все ломается или что накопилось на какой-то момент, мы на какой-то момент облегчили работу биоплазменного тела. То есть, ну как сказать, дали ему передовую от внешних полиций благоприятных. А если вы живете в какой-то аномальной, в патогенной зоне, в зоне повышенной энтропии, то в такой зоне, находясь постоянно, у вас биоплазменное тело будет уничтожено, если вы поносите какое-то время браслет то оно восстановится, если его снимете и останетесь в этой зоне, останетесь в том же окружении, ничего не поменяете в жизни, не будете э, отдыхать, не будете пить качественную воду, то это опять приведет к тому, ну, с чего все началось. К ослаблению вы начнете да. опять же чувствовать усталость, непонятно от чего. То есть браслет, он помогает вам эффективнее использовать ресурсы своего организма внутренний, которые есть у вас, поэтому опять же для брас... саморегуляции. Да, есть... сам браслет не способствует тому, что у вас что-то накапливается или что-то улучшается. Браслет активизирует вашу внутренние собственные ресурсы, да, собственные ресурсы, которые вот. и тем самым их как бы укрепляет. Я говорю, Виктор Михайлович все время говорит, это еще один способ стабилизации устойчивости кантиэнтропии. Еще всего лишь один из способов, который мы уже предложили вам через компанию. Возможно даже, что если вы запустите все процессы саморегуляции, самовосстановления в организме, то при снятии браслета у вас не будет отката назад. То есть ваш организм уже выйдет на новый уровень работы. Такое тоже возможно. Но опять же... Если у вас способы это подтвердить, кроме собственного самочувствия, поэтому мы не рекомендуем делать такие эксперименты. Если вы чувствуете, что вам необходима помощь в стабилизации своего психоэмоционального состояния, защите себя от внешней энтропии или знаете, что находитесь не в благоприятной зоне и вынуждены там постоянно находиться, то используйте продукцию постоянно, потому что ну, э -э -э здесь как бы нет негативного воздействия. Да, вот самое вы, главное, вы что противопоказаний возрастных, вот был вопрос возрастных, нет возраст, ни возрастных, ни противопоказаний, ни, дет, ни детям, ни беременным, нет никаких противопоказаний в этом смысле. Почему? Потому что это всего лишь усиливает ваш собственную, вот у каждого человека есть защита от этой внешней среды. Ну, например, ее стало уже настолько много, цивилизация приводит нас, человечество, к разрушению. Понимаете, сама цивилизация, сами все удобные штуки, гаджеты, компьютеры, Э, там, те, телефоны, я не знаю, все это, машины, которые, которые в семье, раньше одна машина была на, на, на три семьи, сейчас в каждой, машине по четыре, в каждой семье по три по четыре машины, да, это и загрязнение окружающей среды, то есть, но человек родился с потенциалом защищаться от каких-то внешних средств. но цивилизация все улучшает, улучшает это негативное воздействие на плазменное поле человека, ну, как держатель Виктор Михайлович, на субъект органи человеческого организма, да, на... Ну, человека проще всего сказать. И воздействие, получается, активизируется еще больше и больше. Но у человека есть уже, он родился с этим потенциалом. И все, что предлагает сейчас Виктор Михайлович, и мы реализуем через компанию Magic People, и благодарим, вам за то, за эти продвиж... благодарим вас за то продвижение всей этой продукции. Именно идея, вот я на вначале говорила, и сейчас хочу повторить, что все это создается именно для того, чтобы воздействие извне. Организм был ваш стабилен, к воздействием извне, через внутреннюю составляющую, с помощью воды, благодаря которой вы восстанавливаетесь, вы не излечиваетесь, да, мы не лечим. Вот это вот еще раз прошу: пожалуйста, не задавайте вопрос, такое заболевание или такое. Если есть какое-то заболевание, значит, прошел сбой какой-то системе. Система вот иногда говорят, это усиливает иммунитет. А что такое иммунитет? Это как Вселенная, это Вселенная которая в которой есть система да, достаточно ну, в организме например эти системы желудочно-кишечная сосудистая система костная такая такая все системы организма в целостном это вроде как называют организм и в то же время это и есть иммунная система да, то есть как работают эти все системы в организме и получается если пошел сбой в какой-то системе то человек чувствует дискомфорт это либо блок либо в виде болезни либо у умершей клетки там начинается да, это все мы об этом подробно с вами рассказывать. Так и здесь просто всю эту целостную вселенную мы укрепляем за счет еще лишь одного способа э, в виде э, стабилизации. Вот, то, что, чтобы наши системы не рушились изнутри, мы их... Мы их э, улучшаем структуру, опять же, за, за счет саморегуляции, самовосстановления, самокоррекции, потому что человеческий организм, он сам способен это сделать, сам. Ему только нужно немножечко помочь. Вот всей продукцией мы и помогаем. А браслет, он существует для того, чтобы это еще один способ уже как бы стабилизации к внешней вот этой среде. Но стабилизации всего лишь вашего плазменного тела, того, насколько оно способно сделать, он этот момент стабилизирует и улучшает знаете, еще на вопрос один ответ он нам пишет, а если человек с кардиостимулятором, можно ли ему использовать браслет? Можно. Конечно, можно, потому что, как мы говорим, браслет он не приносит в организм посторонней энергии какой-то. Браслет сам по себе не является источником никаких излучений, он никак не может повлиять на работу других приборов, которые находятся рядом. То есть это не антиэнтропийная пирамида, которая бы ну, как-то могла повлиять на другие источники излучения, на другие приборы. Прибор он работает только как усилитель через перезонанс нашего собственного организма. Поэтому если кардиостимулятор стоит у человека, если его организм привык к этой кардиостимуляции, то при ношении браслета произойдет улучшение показателей биоплазменного тела, но кардиостимулятор хуже не станет работать. Да, это спасибо, потому что этот вопрос тоже был у нас еще и в почте. И у нас время заканчивается, ответим еще на два вопроса. Один из них, это, повторюсь просто, что еще перед, написали про браслеты, можно ли темного цвета, а, услышали ваши вопросы, обсудим это с руководством и на консультационном совете, как я уже сказала, решим эти вопросы по поводу комплектующих, по поводу самих браслетов, а, без капсул, да, и по поводу цвета браслета чтобы, может быть, попробовать их поменять на другой цвет. Это мы обсудим с руководством. А теперь был вопрос насчет вот браслеты из минералов время от времени надо энергетически чистить, как с Витабен. Браслеты из минералов, у них своя функция, да, и минералы, возможно, надо энергетически чистить, я не знаю, мы с этим не сталкиваемся. Но минералы, которые у нас в субстрате, они от, от, обработаны специальным способом вот этой технологии, что они, это немножечко, опять же, выходит из общего принятого понимания, что если ты носишь на себе, то он что-то там, воздействия какие-то, его надо обязательно энергетически чистить. Нет, еще раз, Артур, сейчас повторим, еще раз повторим. Это, оно, конечно, имеет, косвенное отношение к энергии человека. Но суть самого, самой капсулы все таки стабилизация биоплазменного поля человека. Он его стабилизирует, и чистки он не требует. Он сам а, объяснит, что происходит. Но, не то чтобы сам восстанавливается, да? У него он, задачи он, нет. Он, он совершает другую работу, и поэтому ему не нужна особая специальная чистка. То есть он ничего не приносит организм и ничего из организма не забирает. То есть его можно почистить только в плане ну, от грязи, от пыли, не знаю, то есть от физического. Ну, от внешнего воздействия, такого, да. А так, чтобы он энергетически что-то на себя хватал, такого нет. Там даже такие компоненты используются, которые не способны на себя записывать там электростатические какие-то искажения. То есть... Вопрос не сюда надо чистить. Вот. И такой основной вопрос его очень часто задают, потому что действительно компании появляются сейчас э, не одна и не две, которые работают с Виктором Михайловичем Инюшиным. И, и э, при, вопрос такого характера, что как, в чем отличие от э, браслетов, которые э, продаются скажем так, в других компаниях. да. Э, у меня на это всегда ну, есть такое собственное мнение. Но сначала скажу об отличии. Субстрат, который находится в капсуле Imaging People, э, для компании Imagine People, он, конечно же, индивидуальный, испытанный, то, о чем я говорила. И э, в этом субстрате есть как органические, так и неорганические соединения. И э, компоненты этих соединений, они только в... Некоторые компоненты этих соединений, они присутствуют только в капсулах компании «Imaging People». Вот. И знаете, вот мы все время об этом говорим, да, что вот мы, компания «Imaging People» с нами, компания «Organic Production», Виктор Михайлович Ньюшин, это тройственный союз и право, правообладание всеми продуктами компании, которая продает, он заключен пять лет назад, у нас скоро такой маленький юбилей, и нам 5 лет как тройственному родственному союзу, да, и об э, отличии со всеми другими компаниями именно нашей продукции мы говорим постоянно, и если честно, уже немножечко даже вот, но ну, не очень хочется об этом говорить, почему? Потому что, ну, постоянно вынуждены как будто оправдываться, вот у нас другие нет продукции лучше там, или хуже, она просто разная, она другая. У нас есть компоненты, я уже об этом говорила неоднократно, которые не повторяются ни в одной компании. И поэтому существуют разные модификации. То, что повторила какая-то компания нашу форму, нашу капсулу, я не могу отвечать за их продукцию. Почему? Потому что... Я не знаю, с какого пластика она сделана, я могу отвечать только за свою. Я не знаю, что за субстрат внутри, могу отвечать только за тот, который мы сделали с Виктором я Михайловичем. Не знаю, какой там технологический процесс, потому что мы не были в лаборатории, если там лаборатория есть. Я, мы можем отвечать только за продукцию, которую выдаем мы. Э, мы выдаем продукцию уже, понимаете, вот, э, если честно, немногие верили в компанию «Maging People», что она прослужит столько лет, потому что сетевым компаниям дают там 2-3 года, ну, за исключением тех монстров, которые там на рынке существуют, а новым открывшимся компаниям не дают много лет. И поверьте, то, что компания только развивается и с каждым годом увеличивается количество партнеров, потребителей этой компании, не просто там в сотни, а в тысячи человек, да. это говорит о том, что уже создается некое доверие компании, да, потому что продукт честный. И вот за эту честность мы отвечаем всем, чем возможно, потому что без одобрения, без разрешения, без контроля человека, который создал все всю эту, то есть создал гидроплазму, на основе которой получился потом Water Life и э, то, что продается в компании Imagine People уже эксклюзивно, да, с теми компонентами, которые мы даем, как компания Organic Production. И то же самое хочу сказать о браслетах. Мы даем честную продукцию, мы ни за кем не повторяемся идеи, мы создаем эти идеи сами внедряемых, спорим с Виктором Михайловичем, что где-то он говорит, вот это надо. Вы знаете, у него очень много идей, у нас очень много идей. Сейчас пытаемся, пытаемся это соединять и выдать. Вы поймите, вас больше, более 80 тысяч человек, более 80 тысяч. Вот, например, браслеты делают по вручную. Да? Это не производственный процесс, который пустил на линейку, залили, заклеили, отправили. Да? Поэтому, может быть... И качество такое, да, что вот крышечка там отлетает, еще что-то, потому что на самом деле продукция рождается для большого объема людей, да, для большого количества людей, но в совершенно уникальных, универсальных таких условиях, да люди работают для того, чтобы вы смогли это получать, но это не может быть таким линейным, это, это нужно время для того, чтобы, вот, например, как уже с гидроплазмой получилось, да, за 10 лет мы смогли добиться устойчивости ее настолько, чтобы она при розливе не теряла свои свойства, качества и все прочее, да. мы проверяем это до, до сих пор досконально. Вот эти продукты, которые мы новые выдаем, они на самом деле еще сегодня, можно сказать, даже эксклюзивные, да, и вручную сделанные, и они уникальны этим самым, что они каждый сделан вручную. Вы же знаете, есть вязаная кофта, которая продается э, за счет того, что ее сделала фабрика или есть вручную вязаная кофта. да, И поймите, тысячу кофт сделать на фабрике и тысячу кофт вывязать – это разные вещи. Вот то же самое и здесь. И поэтому, если еще раз вернуться к тому, что в других компаниях пишут браслеты Нюшина, ну, наверное, я знаю, что многие компании, Виктор Михайлович, он не монополизирует свою деятельность, но поверьте, у него очень много разных модификаций. Я не знаю, какая модификация в той компании. Я знаю только одно, что идея вот, именно этой капсулы и внедрение ее, это была наша разработка. И если ее кто-то повторил, знаете, я всегда люблю вот стихи Рождественского. Да, если вы, будьте первыми, да, и, и вам сложнее, но и легче. Да, мы делаем что-то, если за нами повторяют, значит, это действительно моменты, которые, ну, как говорится, если тебя повторяют, если тебя плакиатят, если тебя там, это значит, ты где-то немножечко впереди, и ты э, даешь то, что людям хочется повторить. У нас так было очень много с тем же биофлавоноидным комплексом, поймите. И вот честно, вот уже немножечко, пожалуйста, давайте не задавать таких вопросов. У каждого из вас есть выбор, где приобретать и какую продукцию. Но я считаю, мое личное мнение, что компания Made in People уже зарекомендовала себя как э, компания, которая дает честную продукцию. Мы, люди, которые производим продукцию для компании под руководством Виктора Михайловича и Нюшина, мы тоже э, соблюдаем ту самую честность и порядочность производства этой продукции для того, чтобы... Э, э, ну, идея у нас, идея у нас, вы поймите, немножечко другая, здесь да, не а только... Попросим говорить за такие вопросы, потому что нам интересно тратить ваше время, рассказ о нашей продукции, нам интересно рассказывать о наших достижениях. И как-то говорить про других, в негативном или положительном ключе, у нас такой задачи не стоит. Мы хотим говорить о нашей продукции для вас. Да, и ваше время использовать только для того, чтобы говорить о свойствах и качестве нашей продукции. Поэтому давайте просто, даже если будут появляться такие вопросы, мы просто будем их игнорировать. Потому что у вас есть выбор, где какую продукцию принимать. Нет продукции лучше или хуже, они разные. Каждый человек индивидуален, и ему хочет, он будет выбирать именно ту, которая ему подходит. А другой продукции вы можете услышать? У других компаний, у других производителей, поэтому хотелось бы на этом закончить сегодняшнюю нашу с вами встречу. Спасибо вам всем огромное за ваше терпение, за то, что у вас есть желание слушать об этой продукции, за то, что вы употребляете эту продукцию, потому что на самом деле вся наша продукция, она выходит немножечко из общепринятого понимания любого продукта об оздоровлении человечества, но в любом случае, если вы с нами, значит вы за нашу идею, за идею Виктора Михайловича и за идею антиэнтропии. И вот с этим антиэнтропийным настроением, с позитивным желаем вам приятных выходных, успехов в работе, но и в исцелении, в саморегуляции, в самокорректировке, ну и конечно же, раз речь сегодня а стабилизаторы, будьте стабильны ко всем внешним проявлениям. Спасибо за внимание. Всех благ.